Сегодня у нас урок по теме Форекса Долгосрок Сразу же хочется сказать, что Долгосрок Был, есть и будет Самые легкие деньги На рынке Форекса Если человек, который Только пришел на рынок Форекса И скажем так, но не уверен, ну, получится у него, не получится, то я могу со всей ответственностью заявить, что долгосрок, то есть работа, вот то, что я называю долгосроком на дневных графиках, получится абсолютно у каждого. То есть тут, ну, не знаю, вот если разберетесь с терминалом, да, там рынок идет вверх, покупать надо, рынок идет вниз, продавать надо, вот с этим разберетесь, уже хорошо, то есть уже будет получаться, то есть там через раз все равно попадать будете в долгосрок. А если разберетесь, в чем суть, да, то попадать будете очень часто, и на развороты, на, соответственно, на стопы нарываться очень редко. Так, что еще хочется сказать про долгосрок? Про долгосрок хочется сказать, что э, эта торговля очень спокойная, то есть она может длиться, там, ну, самое быстрое, допустим, там в 3 дня там э, или 2 недели. Ну, редкий случай, когда долгосрок, вот наш э, график дневной мы торгуем, она длится, допустим, месяц или два, это редко, то есть это редко, это уж... То есть суть наша это угадать вот в недельный ход, ну максимум на вторую неделю перенести, да? То есть, как правило, в месяц, вот если классику только брать, все что с долларом двигается, в том числе серебро-золото, да? То это где-то 9 пар мы рассматриваем, это евро прежде всего, франк, австралиец, новозеландец, канадец, иена, серебро-золото, фунт, да? А, серебро, золото, фунт, допустим, у нас самый такие агрессивные, и там долгосрок, конечно же, немножечко другой, не классический, но тем не менее, вот скажем так, по серебру, по золоту бывает, попадает. По фунту реже а, классический долгосрок, и вы сейчас вот, узнав, в чем суть, да, долгосрока, узнаете, почему, да, там реже попадается, потому что он волатильный на днях, это его любимый характер. И, в принципе, вот используя даже вот, если три вот эти убрать, самые агрессивное, используя только вот этих шесть пар, которые я назвал, то в принципе всегда можно найти, ну, в течение месяца можно одну-две сделки найти хорошую. Тут надо еще учесть, что долгосрок дает больше денег, то есть он дает больше пунктов и, соответственно, больше денег, да, то есть он может дать сразу же за одну сделку 150-200 пунктов. Ну, вначале вот, -то, вот на такие цифры надо нацелиться, да, потом, может, и больше. Итак, давайте начнем. Что такое долгосрок, да, я рассказал. Здесь еще речь идет вот, о том, что здесь вот трейдер напоминает инвестора, да, потому что вот купил, ждет, а, терпения у него хватает, анализирует рынок дневной, и как бот у нее получается. Далее идет отбор пары. То есть, вот важный момент, отбор пары. Давайте разберем на тех примерах, которые вот у нас мы недавно торговали. Да, давайте скрины посмотрим. Это, по-моему, у нас был сначала... Ну, давайте, австралийцы, начнем. Так, первое, что нам нужно посмотреть, это прежде всего тот характер... На дневном графике Который присутствует сейчас да? То есть нас интересуют а, Тренды на дневном графике Что значит тренды на дневном графике То есть он трендово движется В какой-то одну сторону, вверх или вниз И при этом делает откаты Не более, там, скажем, 200-300 пунктов То есть более 300 пунктов Это, я считаю, уже Агрессивный характер на днях И торговать это не надо То есть вот здесь мы отбираем пару то есть мы открываем графики и смотрим вот, на дневках, как, как вот он идет вверх и вниз, да, допустим. Вот характер вот этот нас на австралийце устраивает. Что дальше? Дальше отбор происходит уже на месяце. То есть мы смотрим, как это выглядит на месяце. И на месяце мы видим, что вот он сейчас идет вниз. Вот только что мы видели, каким характером он идет вниз. И мы предполагаем, что один раз уже отбившись от этой линии, линия примерная, то есть мы их называем линии поддержки и сопротивления резиновые, то есть никогда не э, ровно, да, не называйте цифру, то есть плюс-минус 100 пунктов это для месячного графика, для Форекса это естественно, там чуть прошьет, чуть э, все это как ложное пробитие, поэтому вот мы смотрим, мы предполагаем, мы не знаем, отобьется, он не отобьется, то есть мы лишь предполагаем, так вот это предположение в свою очередь основывается, то есть на чем? То есть, если он отобьется, то он может пойти вверх а, к верхней линии, то есть и э, размер вот этого хода да, где-то около тысячи пунктов. То есть вот что нас интересует э, в этом плане вот характер э, графика на месяц. Да? То есть, вот мы предполагаем, что он может отбиться и пойти вверх. Теперь следующий вариант. Нам нужно доказать разворот. Нам нужно доказать разворот на днях, то есть мы торгуем на днях, мы не можем, вот он идет вниз, да, и мы его не можем покупать, потому что мы не знаем же, когда он остановится. Теперь мы доказываем разворот на днях таким образом. то есть. Пробитие ФЗР, нас интересует, что вот он пошел вверх, он откатился, ну вот мы вот данный откат рассматриваем как за пробитие ФЗР по тренду, он откатился, тут, тут ну какой не есть, но ну, откат был, и он пробил э, свой откат по тренду, то есть вот ход вот это смотрите, составляет практически тут ну 300 пунктов, да, то есть очень хороший ход, то есть с откатом, с пробитием и все. Что мы делаем дальше? Дальше мы торгуем от отката. То есть все откаты мы торгуем. Вот они, точки входа. да. То есть мы входим в рынок на том простом основании, что он, допустим, вот откатился. Здесь не надо искать стопу, здесь больше доверяйте тому характеру, который был вот в ближайшее время, вот допустим, вот как вот он спускался, он, видите, здесь не всегда делал стоповые, поэтому сильно стоповой формации ждать не надо, то есть заходить надо на том простом основании, что есть откат 150-200 пунктов размер стопа у нас весит 150 пунктов то есть меньше можно, больше нельзя ну и меньше как бы не рекомендуется вначале, потому что смотрите вот он у вас на 200 откатился, да если еще на 150 откатятся, то это, скорее всего, уже в сумме да, 350 будет, и это уже больше напоминает флэт. То есть это уже не то, что вы хотели, да, по тренду там он пойдет. Поэтому э, заходить нужно будет только от отката на том простом основании, что вот он 150-200 откатился. Ну, по свечному анализу тут тоже, смотрите, вот начал маленькие свечки рисовать. Все, вы здесь покупаете, то есть 150 пунктов Стоп, ну там, смотрите сами, можно тут, вот тут достаточно было и 100 пунктов, допустим, да, все, с запасом выставить, не надо прямо здесь вот под эту стопу какую-то искать там, то есть как можно подальше отодвигайте, все-таки вы же не уверены, что этот откат закончен, да, но я считаю, что если откат, ну, более 300, то это уже не откат, то есть это уже... Либо флэт, либо разворот и так далее То есть это уже не то, что нам надо И поэтому нам здесь делать нечего. Все, мы заходим Следующее, то есть если он пробивает по тренду То есть мы тут вот зарабатываем Тут порядка 150-200 пунктов Далее, значит Если он пробивает, то есть он подтверждает тренд То есть мы видим, что рынок Да, вот все нам благоволит И идет так, как мы надумали Все, дальше что мы делаем Ждем следующего отката Происходит вот, допустим, вот откат здесь и останавливается, да, и мы вот, допустим, ну купили, вот как вот у меня было, да, в случае, я вот здесь купил, а далее он берет и еще откатывается, но э, благодаря тому, что я правильно поставил стоп на 150, у меня этот э, еще чуть откат, да, вот он выдерживает, и в результате вот он опять по тренду уходит. Вот здесь вот на последний откат тоже обратите внимание, когда э, он практически не, не, не рисовал никакую стоповый. то есть вот он летел вниз, и потом на последней свече он тоже летел вниз, она сначала была черная, вот он показывал, что да, все, он летит. Но э, закрытие у него было уже белое, и потом в два дня он поднимается. То есть если вы будете заходить вот здесь, да, то есть будет уже цена невыгодная, то есть вот он убежал, да. А вот если вы как бы здесь вот просто отмерите 200 пунктов и войдете, то у вас очень даже выгодная цена будет. Конечно, есть вариант, что вы нарветесь на стоп. Ну, во-первых, стопы, они вот, вот он даже флэт, да, как вот он показывает, что вот он на 300 пунктов практически откатился, да. То есть уже понятно, что тренд закончен, что другое начинается и так далее. Все равно, как бы очень редко в начале стопы ловите, потому что, ну, такие трендовые формации они дают вам.